Здравствуйте, меня зовут Ирина Григоренко, живу в Новосибирске. Мне 57 лет, я пенсионерка. Имела опыт работы в традиционном бизнесе, наемным рабочих была. По итогу пришла никуда. Получила минимальную пенсию, на которую прожить то просто невозможно. Начала искать выход. Спасибо встретила человека, который рассказал мне про компанию «Форсаж». Ребята, это самая лучшая система в интернете. Представляете, она сама находит нам заинтересованных людей. Мы не бегаем с баночками, сумками. Сама система обучает, сама система продвигает бизнес. Еще и подарки дает. Вот я получила в подарок аренду системы Форсаж на три месяца. Ребята, с этой системой можно работать в любой части света. Лишь бы был интернет, компьютер, телефон. Ребята, приходите к нам. Не теряйте время. Это самое дорогое, что у вас есть. Принимайте правильное решение.